Стрельцы такие идейные, яркие, харизматичные, огненные. Стрельцам порой не хватает эмпатии к окружающим. Параметры Луны важно раскрывать. Тактичность, чуткость это часто отсутствует у стрельцов. Стрельцы наполнены идеей. Ради идеи могут сделать просто все, горы свернуть. Но. Очень важно стрельцам добавлять параметры благостной Венеры и Луны. Мягкости, чуткости, доброты. Неких таких материнских, женских составляющих, которые связаны с питанием, с заботой. И вот если стрелец это добавляет, он становится очень сбалансированным. Но порой на это нужно очень много времени. И стрельцам важно действовать в благости. марсианские качества тоже очень важно балансировать. Действовать не только ради идеи, а иногда понимать, что... Идеи тоже могут быть не очень сбалансированными. Нельзя все крушить и рушить ради идеи. Нужно быть в балансе с добрыми человеческими качествами. Тогда все будет замечательного стрельца. И он сможет проявлять в полной мере свои широкие юпитерианские мудрые качества.